По звездной дорожке закрытия 12-го Казанского кинофестиваля прошли известные актеры и кинорежиссеры Алексей Учитель, Владимир Вдовиченков, Александр Прошкин, Алексей Петренко и многие другие. Ведущими церемонии стали заслуженная артистка России Нона Гришаева и заслуженная артистка Татарстана Рузиль Катин. За время фестиваля строгое жюри оценило 60 фильмов, представленных режиссерами со всех пяти континентов. Но о своих предпочтениях киноведы не говорили и в день закрытия. Мое предпочтение – это… Это казанский зритель. Меня совершенно он поразил, потому что мне кажется, что город Казань населен только киноманами. Потому что все э, стулья были заняты, все ступеньки были заняты, все просмотры битком. Это меня совершенно потрясло. Это далеко не всегда бывает на, на наших фестивалях такой интерес к кино. Напомним, что казанский фестиваль прошел под неизменным девизом «От диалога культур к культуре диалога». Как поясняют киноведы, это помогает понять своего соседа, у которого другая религия, другая национальность, но один язык – язык кино. Мусульманский кинофестиваль – это кино не только о зарождении ислама, культуре и ценностях мусульманских народов, но и о настоящих проблемах нашего времени. Фильм Жасмин, снят во время военных событий в Сирии, рассказывающий зрителю о войне глазами ребенка, удостоился специального приза гильдии кинокритиков. Когда я снял Жасмин, это далеко в район, называется Дарайя, далеко от Дамаск 15 километров. Но там этот район держали тогда Балавина, это район наш армии, а остальное Балавина террористы и исламские государства. Было тяжело, потому что война идут, а я снимаю кино. Настоящей героиней церемонии стала малазийка Тунку Монариза. Режиссер фильма «Смирение» трижды выходила на сцену за заветными наградами. За картину о жизни современной семьи, в которой родился мальчик аутист, фильм получил приз за гуманизм в искусстве, приз за лучшую мужскую роль и спецприз гильдии киноведов и кинокритиков. When... Однажды я виделась со своей старой подругой, она мне рассказала о своей дочери. Эта встреча вдохновила меня на создание художественного фильма. Затем я познакомилась с другой семьей, и так появился мой другой персонаж, ребенок с аутизмом Дэниел. Я чувствую, что должна стать голосом этих людей. С каждым годом рождается все больше детей с этой болезнью, не только в Малайзии, но и во всем мире. Обществу пора принять тот факт, что они среди нас. Главную награду 12-го фестиваля мусульманского кино получил иранский фильм «Бессмертный». Жюри фестиваля назвали картину режиссера Хадима Хагега абсолютным шедевром. В этой неделе о шедеврах мусульманского кино говорили много и будут говорить еще долго, ведь следующий фестиваль состоится только через год. Анастасия Иванова, Ленардо Влетяров, Универньюз.